Именно с надежды э, начинаются ваши цели, которые возрождаются в мечте, в визуализации, и в дальнейшем уже э, с надеждой и верой вы включаете такой турбо-режим, и у вас появляется намерение достигнуть этих целей. Когда у вас есть надежда, э, ваши достижения к цели становится более реальным, потому что это... Так, так сказать, дополнительный энтузиазм в вашу жизнь. Без веры ничего не существует в этой жизни. И однажды Джеймс Хилл, э, телеграфист на железной дороге, посылал послание одной женщине, которая передавала письмо, телеграф своей подруге, которая потеряла своего мужа на другой конец света, можно сказать. И она сказала так... «Живи с надеждой, что вы сможем встретиться в лучшей жизни». И вот это слово «надежда» очень сильно закоренилось у Хила в памяти, и он начал размышлять над смыслом этого слова. Он начал рассуждать, и в конце концов у него появилась дерзновенная мечта. Он хотел построить железную дорогу, которая бы соединяла полностью север страны, и его дерзновенная мечта превратилась в огромную империю. Обычный телеграфист построил огромную империю, которая, железнодорожную империю, которая растелалась с Канады до штата Миссури. Благодаря этому многие люди заработали очень огромные деньги, миллионы долларов, благодаря то, что он осуществил свою цель, так как он... Ведя за собой людей, ведя э, за своим видением, сказал людям, чтобы они перебирались на Запад, и там они сработали очень огромных денег, состоявшись как успешные люди. Также он осуществил проходное су, судостроение, и проходное пути его э, очень помогло многим э, развитию как страны, так и успешной личности. Как видите, обычный, обычный телеграфист на железной дороге смог превратить свою мечту в цель и э, реализовать ее жизнь. Э, знаете, всегда жизнь начинается э, с мечты и цели. Именно надежда начинается с дерзновенной мечты. Не бойтесь мечтать, делайте, ставьте перед собой вызов, э, всегда ставьте перед собой такие большие цели и иногда э, вам бы казалось невозможно но знаете что нет ничего невозможного как сказал торо такой писатель что даже если вы в своих мечтах и целях увидели э, воздушные замки то и это не должно остаться без внимания вы построили замки э, в ваших мыслях, в ваших целях, воздушные замки. Теперь только дело за вами. При, примитесь действовать, чтобы построить это основание под эти замки. Э, действуйте, стройте э, ваши империи, мечтайте, верьте. Э, пусть ваша надежда сокрушает все преграды, потому что именно надежда помогает... Э, сфокусироваться точно на целях и достигать э, их, обходя огромные препятствия. Вот смотрите, э, я записываю на фоне своих целей Ватман э, А1. Их на данный момент э, приблизительно около 200. Без малого я стремлюсь э, к очень огромному количеству целей и стремлюсь к их осуществлению. Именно надежда позволяет э, приниматься за все возможное, что может приблизить вас к цели. Ставьте огромные цели, запишите на бумаге, запомните, сфокусируйтесь на них, верьте, надейтесь, и ваши надежды не пропадут зря. Не зря в разных сказках и историях начинается вот так вот. Жили-были однажды мужчина либо женщина, и они надеялись, что будет. И я желаю, чтобы вас, ваша история успеха начиналась точно так же, чтобы вы верили и надеялись. С вами был Виктор Бандалет, я верю, что это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, чтобы первым быть в курсе новых видео. Если вам понравилось, жмите лайк. И неважно, где вы его смотрите, смотрите, делитесь с друзьями, чтобы как намного больше ваших друзей стали успешными. И для самых любопытных и для самых развивающихся, внизу под видео есть ссылка для скачивания моего курса «Как думать и действовать как топ-лидер со 30 дней». С вами был Виктор Бондолет и до встречи в следующих видео подкастах. Пока-пока.